Скажите что-нибудь, мелчевый век. Всем здравствуйте. Вот мы сегодня решили сменить место рыбалки. Приехали на Йожму. Говорят, что ты приезд. Посмотрим. Да? Привет. А ты что скажешь, Леш? Всем привет. И все? Я в телевизоре. А мы сейчас будем сверлить лунку. Посмотрим, как вода идет. Или туда, или туда. Давай, давайте проверять. Давайте. А вы, уважаемые зрители, обратите внимание, на чем мы сегодня сюда добрались. Да, вы не ошибаетесь. Это надежда. Вот она и погуляла. Так-то, в принципе, народу много. Но кто на чем приехал, На машинки на льду присутствует. вообще куда-то далеко ушел да идет снежок ловится где-то снежок вот смотрите с какими тут приехали маленькими Ой, ведрами да. Да, да да это вот тихово это минимум который он должен привести и понимаете главное что все уже продано у подъезда очередь стоит. О, Юра, Юра сверлится. Да, здесь выдержит танк. Что, вот приехали, располагаемся. Так, ладно, начнем. Ерка клюет. Положился. Юра уже 15 штук поймал. Я еще не видел ни одной поклевки зацепил а мы нет будем ждать аккумулятор разрядился от мороза надо было что-то записывать короче вот на данный момент пока вот так и бычок ладно меняем батарею решил фонарик поставить на стол Попил чайку. На данный момент у нас такое количество. Не самый худший результат. ребят побольше, у лехи поменьше. Вот пятый час. Ждем, когда вода прибудет это убывать половим и домой ну что друзья почти 8 утра у меня всего лишь вот столько что делать я вот сегодня и поспал на раскладушке чая попил и перевязал удочки вода стоит говорят начнет убывать начнет клевать подождем ну что ребят вот это все фонарик выключен видите какая-то поклевка Сегодня ловится только одна навага, я поймал всего лишь одного корюшка, запах уже практически не ощущается. Подошел, оп, кого-то подцепили. такая акула да. вот так опять кто-то подошел хоть такой неуверенный. очередной бычок. она хотела обмануть получается пока О, вот вот вот вот вот вот вот вот, корешок корешок кто-то тут же бросится еще один корешок Странно, то что прибывало, вот так тяну. а бывает вот так тяну. это у нас есть и бутер и прянички небольшие Всем приятного аппетита. Хм. Рыбы это и вам относится. пока тут не происходит, но здесь уютнее. Добрый день. Не клюет. Подойдет, подольет и Это прибавляется, да. 5 уже есть это был план минимум велиц очень маленький корешок Редактор что там у нас копошится товарищ Вас вот снимает скрытная камера. Сделайте глазок. Нифига уже пол ведра наловил. Как за ними угнаться, не знаю. Вот Юра зарядил. Вот посмотрим. Да, а вот я вам покажу, сколько он навозил, попуга. Поведно. раз, два, три, четыре, пять, я там за углом не вижу. Наверное, еще есть рыбочка. Нет, Нет, нету, блин. Вот здесь в этот раз он ничего не спрятал. Если по Пять штук. Ш... штук, прикиньте, если хотя бы на одну. Ясно, вообще красота сегодня. Захеревайся, ты уже Верочи, а я делал. Молодец. Молодец. А слушай, там сверлится, там многие без палаток. Нет, 10 градусов все равно после палатки выходишь не очень. Идивите документы. Понятые присутствуют? Однозвучно? А у вас разрешение на браконьерство в этих местах есть? Ох! Полный угол никотина. Да. А на этот ловится? На, на скубрит. Сейчас нифига. Сейчас вообще нифига не ловится. Вы так-то как-то проветриваете что-нибудь. Вон на кожечке. Сверхурчок-то открывайте. Он у тебя есть. <hair voice of diagnosisiyor> Я до чужам не задохнулся. Так что, Костя на второй косе, отцов Петрович. Ничего нет. Ну, несколько крушин. Вот ты знаешь, они отдыхают там, пельмени, мясо. Ну, это Да. Дня. На, на, на, пару, по-моему, на он сказал мелких мелких Лиминально. Ну ладно, закрываю вас. все уже уехали. Прогреваем машинку, то ребята в ней когда спали, все запотевший было. что наловили к данному часу палатки светло на улице солнца мороз мороз сегодня минус 10 допиваем чай доедаем что что к чаю соки воды не клюет не клюет Итак, время. Час. На данный час вот столько у меня. Доловил немножко корешков. Вода стоит. Ждем поворота. Что покажет. Главное, и только мы. Все ждут. Все. Машинка поехала домой. Не вынесли. Там собачка бегает. Тут многие сидят и без палаток. И ждут. Роду много. Очень много. Перемещаются, ищут. Вот там. Палатку то ли собирают, Листают. Ладно. О, на мотоцикле даже есть люди приехали. Нормально. Тут уже уезжает. Сейчас, наверное, на этом заканчиваю съемку самой рыбалки. Рыбалки как таковой практически не было, наловил я чуть больше пол ведра. Ну, килограмм 5-6. Куда надо наехать? С выследы. Вот There Дорогу бьют. собак проехала в Кертиминск. Дядя, блин, ты молодец. А всему вот.